Я увидел во дворе стрекозу, Дверь открыл и побежал босиком, громыхнула что-то словно в грозу, Полетело все вокруг кувырком, пеплом падала моя стрекоза, Оседал наш дом горой кирпича. Мамы не было, а папа в слезах. Кто-то страшное в небо кричал Все кричал, что-то в небо кричал Зло плясали надо мной облака Мир горел, его никто не тушил Кто-то в хаке меня нес на руках кто-то в белом меня резал и шел, Я, как мог, старался, сдерживал плачь. Но когда вдруг наступивший и тиши Неожиданно заплакала врач, понял, что уже не стану большим, Никогда я не стану большим. Белый голубь бил крылом, Помоть стекло есть Он как будто звал меня собой, Все как будто звал меня собой, И Непонятно светлым днем Потемнело за окном, Мимо ямы мы дома очима. Солнце уходило ночевать Мимо я мы дома очева Солнце уходило ночевать Умирает мое лето во мне Мне так страшно, что я криком кричу Но кто в этом виноват, а кто нет Я не знаю, ты да знать не хочу мне теперь уже осталось немного, И когда на небе я окажусь, Я на всех на вас пожалуюсь Богу, Я там все Ему про вас расскажу. Я на всех на вас пожалуюсь Богу, Я там все Ему про вас расскажу.